Друзья, всем привет! Я хочу прочитать такую небольшую выдержку из письма, которое было опубликовано, которое написал Михаил Ефремов 3 ноября и которое вызвало такое смешанное чувство у меня, как и у многих других людей. Я письмо прочла, но обратила внимание именно конкретно на вот эту фразу. Прошу вас, простите меня. Я не знаю, как теперь мне общаться со своей семьей, как смотреть в глаза своей жене и как воспитывать своих детей. Вот честно могу сказать, что вот эта часть письма меня насторожила больше всего. Мы помним все это, молись, Миша молись. Самое главное, что мы слушали ее показания на суде. А теперь возникает очень большой вопрос. Там было «Молись, Миша, молись» или «Молись, Миша и кайся». У меня из этого письма складывается такое впечатление, что Михаила Фримова помимо... Ну, вот, общего гнета, еще и очень сильно виноватит жена. но потому что человек, которого не виноватит, так бы не написал. И причем я вам хочу сказать: как любая женщина, я достаточно хорошо знаю, как надавить на мужа и как сделать его виноматым, и какие инструменты при этом использовать. Это любая женщина, особенно женщина, у которой от мужчины есть дети, это прекрасно знает. И у меня. После вот этой вот фразы складывается такое впечатление, что как раз жена Ефремова, Софья, этот весь инструментарий женский использует. Если это не так, ребята, пожалуйста, разубедите меня в комментариях. Помимо этого, в этом письме было много уделено Пашаеву и его позиции, о том, что Михаил Ефремов раскаивается, что не мог его остановить, когда тот как-то не так выражался о семье э, пострадавших. Но я вам хочу сказать... Я... Ведь действительно, Альман Пашаев был единственным человеком, который Михаила Ефремова защищал как адвокат. Профессионально. Более того, когда я смотрела различные выпуски, когда Пашаев нелицеприятно высказывался о родственниках Захарова, я тоже так думаю, ну блин, ну зачем это делать? Вот в данной ситуации надо было как-то, мне кажется, по-другому себя вести. Но в той же степени я хочу сказать... Почему Михаил Ефремов опять возложил вину за это на свои плечи? Значит, кто-то его убеждает о том, что он должен повиниться, кто-то его убеждает, что Ильман Пашаев такой плохой и нехороший, и вот если бы он себя так не повел, судьба Михаила Ефремова могла быть другой. Ребята, вы понимаете... К сожалению, Михаил Ефремов на сегодня загнанный зверь, который сидит в клетке, который не получает адекватной информации, который не может общаться с людьми на воле, которые ему бы высказывали различные точки зрения, которые бы ему показали, что... Посмотри, какая колоссальная поддержка у тебя существует. И исходя из этого, что остается человеку, который загнан в угол? Он начинает переоценивать все и он начинает э, раскаиваться, и начинает на себя брать все грехи мира. И у меня такое впечатление, что, э, опять же, повторю, что Семья добавляет, там не вся семья конкретно, а конкретно жена добавляет в эту копилку, ты посмотри, что ты натворил, ты наших детей оставил, ты вот такой пример им показал, детей гнобят и так далее. Но это не та ситуация, когда надо это делать, абсолютно не та. Вот здесь конкретно, почему очень многие люди были обескуражены показаниями ее на суде, потому что все говорили, ребята, ну не может... Жена давать такие показания не может, это ненормально. Многие это списывали на то, что э, они не готовы к этой ситуации были, они вообще из другой среды, и они не понимали, какой вред там они могут на нанести какими-то словами. Но сейчас все больше для меня это выглядит как женская месть. А теперь о реакции Пашаева. Конечно, то, что он сказал в телефонном разговоре какому-то изданию, печально. То есть это показало, что человека просто уже сдали нервы, потому что вы до этого помните, как он защищал эту семью. Всеми способами, как он говорил о Ефреме, как он говорил о его жене, как он э, уважительно отзывался об этом человеке даже после речи Ефремова на апелляции. Я так понимаю, что это был определенный удар для Пашаева, который он не смог достойно перенести. Но опять же, я думаю, пройдет время, и Пашаев переосмыслит это, потому что он по натуре совершенно другой человек, он сильный, а сильные люди, они способны и к прощению, и к состраданию. А еще я вам хочу сказать, мне кажется, что эта карта Ефремова все разыгрывается и разыгрывается. Вы посмотрите, что происходило. Нам э, сказали, что этот человек убийца, аморален, вел, амар... вел распутный образ жизни, что этот человек недостойный, в общем, такой вот очепенец общества. Потом, когда уже вышло расследование Елены Васильевой, да, и в принципе до этого очень многие люди Ефремова поддержали, даже не зная еще о постановочном ДТП, даже не зная еще расследований, все сказали, остановитесь. Нельзя так унижать человека, нельзя проводить часовые эфиры, на которых вы просто его распинаете. Это недопустимо. В тот момент... Его не поддержал никто. Я имею в виду из всей этой актерской братья, потому что мы прекрасно знаем, вы посмотрите на дело Галунова. Когда было дело Галунова, его отстояли. Это другая категория людей, это не актеры. Но, тем не менее, у Михаила Ефремова очень много знаменитых и имеющих вес в обществе людей. И они могли сказать хотя бы несколько добрых слов по его поводу. Нет, никто не сказал. Более того, в этот момент промолчала и семья. То есть они изначально дали зеленый свет для вот этого всего действия. Но вот когда они увидели, какое количество людей поддерживает Михаила Ефремова, они удивились, мы же так старались пробудить вот это все низменное и выплескнуть ненависть народа на этого человека, мы же так старались, мы же вам показали, какой он пьющий, какой он аморальный, какой он нехороший, а вы все равно его защищаете, особенно люди, которые живут за пределами Российской Федерации, да, это действительно так. И когда они увидели, какая большая волна поддержки поднялась, я не знаю, знает ли Михаил Ефремов об этой волне? Я хочу, чтобы, может, кто-то ему передаст, что его поддерживает весь мир. Практически ни один человек русскоязычный, живущий на Западе, ничего плохого, ничего осуждающего э, в адрес Михаила Ефремова не сказал. Наоборот, его поддерживают, пишут комментарии. Люди готовы подписываться под петициями, люди, готовы, люди даже готовы подписывать... Э, петицию о прощении там или как это помилование у президента из-за которого они в общем-то и уехали из этой страны лишь бы только Михаила Ефремова выпустили я надеюсь он когда-нибудь это увидит и почитает и узнает какую колоссальную поддержку он имеет во всем мире но тем не менее когда они это увидели у меня такое сложилось впечатление что они решили а этого мало а теперь давайте мы сделаем так что он сам себя во всем обвинит, он сам укажет, какой он нехороший, он сам на себе все это примет, и вот этим самым он сдаст людей, которые его поддерживали, они в нем разочаруются и скажут, ай-яй-яй, -ай -ай, какой же он слабый, какой же он не боец, какой же он такой секой. А я вам хочу сказать, ребят, вы просчитались, вы просчитались в этом плане, никто Михаила Ефремова за такое письмо не осудит. Мы все люди здравомыслящие, и мы понимаем, в какой ситуации он находится. Нет, в какую ситуацию вы его поставили. И, конечно, я так думаю, что вы прекрасно понимали, какая у него семья, вы все это прекрасно просчитывали, вы знали все его слабости, вы знали его характер, вы знали характер его жены, вы знали характер его детей, вы знали, что за него бороться не будут. Но, опять же, вы просчитались, потому что его поддержка, это население, это русскоязычное население, живущее по всему миру. И нас очень много, нас действительно очень много. И какие бы письма он ни писал, я, как и многие другие, готова подписаться под любым прошением, под любым письмом, потому что то, что вы с ним сотворили и то, что вы продолжаете творить сейчас – это все как-то отразится на вашей судьбе, ребята, я вам клянусь, это отразится на вашей судьбе, такие вещи не проходят безнаказанно. Ну и последний вопрос, который я хочу вам всем, ребята, задать, смогут ли они хоть что-то сделать для того, чтобы от Михаила Ефремова отвернулись люди? С помощью вот этих вот писем, с помощью этих вот адвокатов новых, с помощью еще кого-то. Смогут ли они перевернуть отношение к Михаилу Ефремову? Если вы хотите узнать мое мнение, мое не перевернут, а ваше. Пишите в комментариях. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.